Мы находимся на чемпионате Казани по суефа Бумага вот, как видите, у нас есть в качестве микрофона Ножница тоже в качестве микрофона, ну а камни Камню у нас в почках, ведь мы фрилансеры и ведем здоровый образ жизни. Суепа или Чингачи? Зена или Габриэль? Компашки или Емеля? Мы окончательно потеряли связь с поколением. Скажи, а ты дома тренировался? Нет. Да ладно. Я не тренировался. Да, все мы тренируемся. Вот это камень, вот это ножница, это бумага. Что тогда вот это? Коза. Она кого побеждает? Все. Чинганчи или суефа все-таки? Крести вместе брось одна. Крести вместе в одна. Судь, судьбу свою я описала четырьмя словами сейчас, да? Камень или колодец? Колодец. Ножницы, они тонут в колодец, ну, да? да как бы в... вот так вот ну, делаешь? Да. Бумага, она типа закрывает колодец. Да. А вот непонятно, что значит тут, вот, что накрыли камень бумажкой просто, и он проиграл, вот это, это же, ну согласись, дебилизм Давай. У нас есть новая игра Камень, ножницы, бумага и Спок Спок Спок Если это... вы смотрели звездный путь, а -а -а. вы должны знать Такие вещи. Спок самый сильный Да, это мой любимый покемон Слушайте, вот вы вот организатор мероприятия, да? Да Можешь как-нибудь договориться? 20 тысяч Это очень большая сумма отката Это стопроцентный откат 19500 Договорились Как ты пришел к успеху? Ну просто во дворе играл фишки а там тоже надо было суефа, и я там начал всех выигрывать. И вот и весь рецепт. Сейчас делаем это. Готовы проиграть? Если ты не знаешь, что такое камень ножица бумага, то скажи мне, что такое отвага. Я отманул Как смешно смотреть на этих репортеров, которые набежали сразу же на эту новую звезду Ну что ж, и вот мы тут э, берем интервью у новой смещенной звезды Никто не хотел, чтобы ты победил Все хотели, чтобы победил маленький э, ребенок Как в американском фильме, чек, можно? Я подержу, хотя бы потрогаю oh. uh, минут 40 на самом деле нет Ха -ха -ха. ну вот и закончился этот чемпионат суифа на котором мы узнали правде девуист что деньги зарабатывать можно не только головой но и руками а вам дорогие зрители я желаю как можно больше бумаги как можно меньше камней и как можно острее ножниц все пока пока